Что это было? Бармен стрелял в меня и вскочил в вертолет за секунду до того, как судно опрокинула гигантская волна? Это что, сон? И почему он стрелял в меня? И как узнала о волне? Или его просто удачно подобрали на самом интересном месте? Вряд ли. В конце концов, он все время говорил о конце света и спасении в секте Пурита Скордис. Да что здесь происходит? О, Посейдон, у меня что, других проблем мало? Судно еще на плаву, но после этой волны свидание с Атлантидой вопрос времени. Нужно немедленно убираться отсюда. барабаны видно развалились при падении но кожа на них цела так что они еще пригодятся не время любоваться видом судно перевернуто и вот-вот пойдет ко дну стекло еще держит напор воды и я точно не хочу этого менять чей-то бюст Надеюсь, это путь к свободе, а не в вечность. Колесо проржавело, то даже Кинг-Конг бы не справился. Рычаг для управления судном. Слева полный вперед, справа полный назад. Сейчас рычаг в положении стоп. Сейчас рычаг в позиции стоп. Я могу передвинуть его либо на полный вперед, либо на полный назад полный вперед. Кажется, в помещении надо мной что-то сдвинулось. Сейчас рычаг в позиции стоп. Попробуем другой вариант. Кажется, в помещении надо мной что-то сдвинулось. Трубе определенно досталось. На дне огромная дыра, а муфта выдрана с мясом. Но я вижу немного масла на дне. Очень прочная. Не могу ее выдернуть. С той стороны вода. Может, если я оставлю дверь закрытой и замру на месте, вода поступит так же? Было бы неплохо. Среднее перекрытие прорвалось, и часть стальной балки упала на пол. Это не проход наверх, а всего лишь проломленное перекрытие между палубами. Не достать. С той стороны вода. Шкаф заперт на кодовый замок. Шкаф заперт на кодовый замок. Чтобы открыть картотеку, нужно ввести правильный числовой код. Один, два, три, четыре. Интересно, верна ли эта комбинация? Ничего. Видимо, это неверный код. Фотография спуска судна на воду. Чтобы открыть картотеку, нужно ввести правильный числовой код. Один, семь, семь, четыре, семь, пять. Интересно, верна ли эта комбинация? Кажется, это правильный код. Застрел. Застрел. Ящик пуст, но он вполне сойдет за лестницу и поможет мне дотянуться до верхнего люка. Ящик пустой. Массивная стальная балка. Стальная балка слишком тяжелая. Без инструментов ее не поднять. Бедняга сильно измотан. Могу только надеяться, что у него хватит сил успеть покинуть наше тонущее судно. Что? Где я? Мы на перевернутом судне, и оно в любой момент пойдет к дну. А вас придавило тяжелой стальной балкой. Но не волнуйтесь, я что-нибудь придумаю. Не беспокоиться. А что мне остается? Отличный настрой, но я уверена, что найду выход. Вы мне жизнь спасли, я перед вами в долгу. Спасибо, но я сел на судно не просто так. Помните тот инцидент в порту? Несчастный случай, в котором погиб человек? Точно, но перед этим он должен был подбросить вам одно письмо. Но у меня нет никакого письма. И вообще нам сейчас лучше подумать о другом. Нужно скорее выбраться отсюда. Как по-вашему, почему на борту случались странные вещи? Почему люди умирали? Поверьте, это очень важно. Я не покину судно без этого письма. Вы должны найти письмо. Я могу встать на выдвижной ящик и достать до люка. Но перед тем, как открыть люк, нужно убедиться, что за ним нет воды. Иначе здесь станет несколько неуютно. Звук звонки. Кажется, воды за ним нет. От стойки портье почти ничего не осталось. Наверное, раньше это было лестницей. Взобраться сюда не обсуждается. Дверь в машинное отделение. Отсюда я вижу цепь, намутанную на вал грибного винта. Не, не знаю, для чего она была нужна до кораблекрушения. Дергай, не дергай, Сидит прочно. Дверь закрыта, и дверная ручка пропала. Дверь ресторана. Может, я могла бы заказать ужин напоследок? Вот только ручка отломалась. Выглядит экстравагантным. Все записи разбросаны по полу. Искать там нечего. Разные судовые документы. Разные бумаги. Вряд ли нужное письмо здесь. Но вдруг я смогу убедить своего спасителя, что нет смысла искать его. Мой билет. Как я и думала, в нем нет... Ой, все-таки есть. Это правда. Человек в порту все-таки подкинул мне письмо, но документ зашифрован, мне с ним не разобраться. И даже вложенный рисунок не помогает. Мой билет — это странное письмо, которое мне подкинули в порту. В письме много непонятных символов, не могу разобрать, о чем речь. Вложенный в письмо рисунок тоже не очень-то помогает. Металлический пруд. Скорее всего, раньше он был частью лестницы. Металлический пруд. Пока эта лужа не увеличивается, я могу вообще не волноваться. Если забыть, что я заперта, на опрокинутом, тонущем судне. Вода уже сочится через трещину. Остается только молиться, чтобы щель не увеличилась или... Нет, даже думать об этом страшно. Вряд ли я смогу ее законопатить. Барабан бонга, наполненный водой. Никогда не любила океанариумы. И уже не полюблю. Лестница вышла из игры и теперь абсолютно бесполезна. Наверное, раньше это было лестницей. Взобраться сюда... Вы нашли письмо? Да. Хорошо. Теперь мы должны найти выход. Подставлю этот барабан открытой стороной под трубу. Добавим немного воды в трубу. Отлично, масло я достала. Теперь остается применить его с умом. Барабан бонга, наполненный маслом. Немного чудотворного масла и ржавчина отступит. Надеюсь, это путь к свободе. Я не могу бросить здесь живого человека. Я нашла письмо и путь отхода. Остается только вывести вас отсюда. Отлично. Пожалуйста, поторопитесь. Сейчас рычаг в позиции стоп. Полный вперед. Попробуем другой вариант. Полный вперед. Тяжелая стальная цепь, на вид очень прочная. Я обмотала цепь вокруг балки, но не могу ее зафиксировать. Сейчас... Если я сейчас дерну за рычаг, цепь, скорее всего, снова натянется. Надеюсь, она выдержит. Других вариантов, в общем-то, нет. Массивная стальная балка. Стальная балка слишком тяжелая. Тяжелая стальная цепь. Сейчас рычаг в позиции стоп. Попробуем другой вариант. Надеюсь, она удержится. Бедняга сильно измотан. Скорее, я наконец нашла это чёртово письмо. Надо скорее убираться отсюда. Что? Где? А, хорошо. Сейчас мы нырнем на пару метров. Выдержите. Придется. У меня, в принципе, нет выбора. И холодная вода придаст мне бодрости на пару минут. Тогда вперед.